Здравствуйте, мои дорогие подписчики Магнум Опус Я Ангелина Лочарская. Сегодня я хочу обрадовать вас новостью о том, что скоро в Магнум Опус будет пополнение Это маленький сюрприз, который я готовлю для вас в плане оберегов, талисманов и амулетов как для дома, так и для индивидуального ношения, для определенных целей Да, на обереги будут подходить Одинаково как для практиков, так и для обычных людей, которые не связаны с магией. Вот уже я подготовила уже, небольшое количество плашек, вот, которые я готовлю из дерева. Вот мы их обработали. И будем наносить символ определенные. Красиво оформим их, чтобы вам было приятно не только носить их, но и смотреть на них. Вот. Это заготовки э, деревьев определенных, которым мы почувствовали, что они силы обладают определенной. Как осина. Есть осина, есть э, ель. Так... Снар. В том числе я делаю магические мешочки. Вот готовлюсь к магической ярмарке, которая пройдет у нас в Петербурге 13-14 июля в Докакирова. Вот будет длиться два дня. Я буду там все целых два дня. Всем кому интересно, если кто-то из гостей, кто подписан на нашу группу, хочет Встретиться со мной там, поговорить на интересующие темы, то я буду рада только видеть вас. Поэтому всем удачи, всем-всем тука добра, мира, гармонии. Ждите пополнения в нашем магазине. Пока. Будьте благословенны.